Очень часто я слышу в свою сторону упреки такого плана, как типа «ты скептик, ты никому не веришь, как ты вообще можешь так жить?» И я практически всегда отвечаю этим людям «да, я никому не верю и я удивлен, почему всем верите вы?» Именно потому, что вы не являетесь скептиками, именно потому, что вы верите, Всем, кому попало, именно кому попало. Потому что те люди, те существа, которые трепятся вам с экранов телевизоров, там с каких-то страниц журналов и прочих интернет-порталов, это просто люди, это просто существа. Даже не люди, знаете. Я считаю, что именно потому, что общество толпа баранов верит, в моей стране уже несколько десятилетий правит диктатура сидит у власти некто, кто продолжает врать с экрана, бросаться обещаниями и не выполняет их. Понимаете? Именно благодаря нашему молчаливому согласию, именно благодаря нашей глупой вере, вокруг нас происходит то, что происходит. И я удивлен, почему люди не наделены скептицизмом и не наделяют им своих детей Дабы те задавались вопросами Вы понимаете, что именно благодаря вот этой вот пустой вере Существует не только диктатура Которую, я уверен, наблюдаете и вы в том числе В своей стране, в, своей, в своем регионе Вы наблюдаете, я уверен, не только политический кризис Экономический кризис, моральный кризис, интеллектуальный кризис Вы наблюдаете законный беспредел Понимаете? Беспредел на уровне закона Именно благодаря вот этой слепой вере, глупой вере, процветают церкви. Сколько сотен лет религия дурит мозги людям? Сколько сотен лет существуют такие вещи, как суеверие, приметы, народная медицина, астрология, там где не знаю, какие-то гадания и прочие херомундия. В последнее время мы можем наблюдать, включив тот же телевизор, и зайдя в интернет, мы можем наблюдать целую кучу шарлатанов и мошенников, которые утверждают, что они экстрасенсы, что они разговаривают с мертвыми. Мы видим, как кто-то запускает к Марсу автомобили. После этого мы видим, как люди в маскарадных костюмах, так называемых скафандрах, стартуют в своих ракетах в так называемый космос. И при этом даже не снимают с лица очки. Переживая при этом, как утверждает наука, многократное G — это земное притяжение. То есть перегрузки настолько сильные, когда предметы, находящиеся под данными перегрузками, увеличиваются в весе в несколько раз. Сколько G испытывает астронавт, который стартует на ракете и направляется к орбите? 9, 8, 12, я слышал, там уже они утверждают, хотя я знаю, что это смертельные цифры. И человек лежит лицом кверху, не сняв даже очки, и они не продавливают ему глаза. Как вы можете верить в то, что планета имеет форму шара, что мы живем на планете? Вот я спрашивал, что убеждает вас в том, что планета круглая? Глобус в каждом классе, в каждой школе, что конкретно? Ведь вы же прекрасно можете убедиться, просмотрев информацию о фотоархивах, в том, что не существует чистых оригинальных фотографий нашей планеты. Они все были обработаны в фотошопе, в каких-то других программах. Вы понимаете, что оригинальных фото нашей планеты не существует? Вы понимаете, что даже любой домашний компьютер, когда вы загрузите в него фотографию с Марса, так называемую, с сайта НАСА, непосредственно с сайта НАСА, он сообщит вам, даже не напрягаясь, что эта фотография под красным фильтром. Вас не смущает то, что эти фотографии все крашены. Вас не смущает то, что астронавты, э, так называемые, живут на орбите на МКС? которая состоит из алюминия, вас не смущает то, что скафандры космонавтов выглядят как маскарадные костюмы. И это при том, что глубоководный скафандр и глубоководные аппараты выглядят как броневики. Вас не смущают эти вещи? Вас не смущает радиация в космосе? Вас не смущают критические температуры? Плюс 300, минус 200. Ну, это так скажем так, на, на Близир, я не называю вам точных цифр, можете зайти и проверить. Вас не смущают все эти вещи? Вы, может быть, не знаете, но медицина, которой мы пользуемся, это древняя медицина. Я уже говорил неоднократно о том, что аппарат УЗИ, который применяется сейчас, это разработка середины прошлого века. Что рентген, это разработка начала прошлого века. Антибиотики точно так же начала прошлого века. Начало прошлого века. Прошло больше ста лет. Знаете, посмотрите, пожалуйста, на фантастические рассказы, на научные статьи, на высказывания многих экспертов и не только экспертов, писателей, фантазеров, кого угодно. Посмотрите, как они в середине, ну примерно, да, плюс-минус, в начале, в середине прошлого века... Как они видели будущее? Даже далеко не заходите, возьмите 60-е годы прошлого века. Предполагалось, что у нас будут базы на Луне, что мы будем жить на Марсе, что уже давным-давно мы его покорим. Почему этого не происходит? А сколько десятилетий нам твердят про нанотехнологии? Сколько десятилетий нам обещают, что мы будем выращивать новые органы, что мы наконец-то победим смерть, сможем ну хотя бы удлинить свою жизнь, сделать ее более продуктивной, более независимой от внешних факторов. Нанотехнологии должны присутствовать в медицине, будут нанороботы, которые будут нас лечить, восстанавливать. там Микрохирургия как таковая не будет нужна, потому что вот все вопросы будут решаться так и так. Неужели вы не видите, что на каждом шагу вам врут? Да я понятия не знаю, какая земля, круглая или плоская, я не буду сейчас утверждать это. Но почему вы не задаете вопросы? И почему те, кто задают вопросы, не получают на них ответы? Почему молчит Академия наук? Ах, им э, стыдно спускаться до нашего уровня и отвечать на простые вопросы. Почему станция из алюминия? Почему то? Почему это? Им стыдно отвечать на эти вопросы? Куда уходят ракеты на высоте 30 километров в сторону до орбиты совсем другое расстояние, почти в 10 раз. И это только космос. И это только вопрос о теории плоской Земли. Я не сторонник этой теории, но я точно знаю, что нам лгут. Земля не круглая. И все то, все те условия, которые описывали нам в учебниках, все то, чему нас пытались убедить, гравитация, да хоть кто-нибудь из вас может сказать, что это такое. Земное ядро, притяжение. Каким образом это все работает? Если вы такие умные, если вы в этом уверены, если вы с этим справляетесь, противоборствуете этому, когда улетаете на орбиту или еще что-то, то так объясните, пожалуйста. Почему это не какое-нибудь атмосферное давление и давление воздуха, а какая-то там гравитация, которая непосредственно связана с земным ядром? Каким образом вы вообще узнали о земном ядре? Если вы самое сверхглубокое, вот сейчас фильм видел, фантастически сняли, Мура, конечно, конкретное совершенно, про Кольскую сверхглубокую скважину. 15 километров, по-моему, глубину они сделали. Я смотрел научную литературу. Ничего там не было сверхъестественного, ничего там не было страшного, никаких там не было ни ужастиков, ни звуков из-под земли. Это все фейки, чушня полнейшая. Но. Просто ознакомьтесь с теми данными. И каким образом вообще узнали, что они сканировали Землю? Насколько глубоко? Что конкретно вы выяснили? Или это очередные ваши гипотезы, ваши теории? Наука лжет. Я знаю, что как только столкнулись с тем, что история лжива, Тут же подключились археологи, и оказалось, что мы живем в системе круговой аргументации, где, когда вскрываются пласты земли и находятся какие-то останки, то возраст таких останков он определяется по пластам, в которых находятся. А возраст пластов он определяется по находкам, которые в нем располагаются. Это называется круговая аргументация. Я говорил об этом. И вы считаете, что это наука? Вы считаете, что это тот самый метод, который дает... Точные какие-то ответы, точные определения? Это не глупо, по-вашему? Почему бюджет страны, который формируется из налогов, из денег граждан, почему большинство из, из статей расходов, они засекречены? Куда уходят эти деньги? Какого черта правительство распоряжается бабками народа, не спрашивая его и более того, еще и засекретив данные об этом? Да вас разводят повсюду. На днях смеялся, хохотал громким смехом, когда услышал э, песни, стихи этого, главы космического агентства. Вы знаете, какой страны. Ха-ха-ха. Вот чем они занимаются. Понимаете? Это все ерунда. Нет этих агентств как таковых. Нет достижений, нет развития. Может быть, что-то на каком-то начальном этапе и было, но когда столкнулись в процессе исследования, столкнулись с чем-то непонятным, с чем-то ограждающим возможности, преграждающим возможности, с каким-то барьером, может, или еще с чем-то, то все это преобразилось в аферу, в ширму, преобразилось в некое шоу, просто шоу, очередное телешоу. Ведь посмотрите, все вокруг нас, оно устроено примерно одинаково. Люди не задают вопросов, люди не интересуются ни технологиями. Почему мы не продвинулись там, не продвинулись там? Ну ладно, здесь есть коммерческая составляющая. Зачем отдавать простым людям там что-то, что сделает их жизнь лучше? Ну, с точки зрения алчности и корысти, это все понятно, это все логично. Но, Но ведь этих технологий нет. Понимаете? Все, что мы видим, это новую модель айфона. Все, что мы видим, это сверхплоский, сверхтонкий, гибкий новый экран. Что мы видим? Мы, казалось бы, в электронике в той же, должны достичь таких высот. Мы хвастаемся каким-то искусственным интеллектом, мы хвастаемся какими-то сверхмалыми проводниками, процессорами, сверхтонкими, сверхмикроскопическими какими технологиями, разработками, агрегатами. Но продолжаем жить в каменных домах, продолжаем гореть дом, подогревать воду дровами, Ах, сжигать бензин, углеводороды, да? ядерное топливо использовать, не перерабатываем мусор, гадим вокруг себя, жрем антибиотики, боимся вирусов, которые до сих пор не Систематизированы, что ли? До сих пор не выстроено в чистом виде, не создан список симптомов, не разработаны тесты, а мы кричим направо-налево, ну не мы, а они, а вакцине, которая уже готова. Почему вы всему верите? Почему вы не скептики? Почему вы не задаетесь вопросами? Ваша жизнь так уникальна, так интересна и так прекрасна, что вам не до этого, я понимаю, что узнав правду, это не изменит вашу жизнь. Но хоть каплю себя хотя бы уважайте. И если вдруг я не владею какой-то информацией, я никогда не буду спорить с кем-то на эту тему. Это мое кредо, если можно так выразиться. И мне очень неприятно, когда я вижу существ, именно существ, которые спорят со мной на темы, которых они ничего не понимают и имеют лишь маленький такой пакетик псевдоинформации, которую ввалили вместе с прочим дерьмищем, с прочей пропагандой, с прочей ложью им в голову. Вот и все. Такой интересный получился ролик. Надеюсь, кому-то он будет полезен и хоть каплю может быть кого-то заставить хоть о чем-то задуматься. Я не знаю, как что выглядит. Мне неизвестна истина, мне неизвестна правда. Но я знаю точно, что ложь вокруг нас абсолютно. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии.